Грациозные, красивые талантливые. На сцене 16 девушек это студентки из разных вузов со всего Татарстана. В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел финал конкурса Краса студенчества Республики Татарстан. Когда ты побеждаешь на республике, красой студенчества Республики Татарстан, это привилегия, безусловно, но это еще невероятная ответственность, потому что остается до российского этапа еще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 Но все равно смогла выступить. Целеустремленность и смешливость. Целеустремленность, потому что я тот человек, который добывается того результат, который я хочу. А смешливость, если что-то не, пош... не получается, я пошучу, и все будет хорошо. Красой студенчества Татарстана стала студентка КАИ Айлина Юсипова. Корону победительницы вручил министр по делам молодежи Дамир Фатахов. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.